Всем привет, это канал Пожарный Порох. Сегодня ко мне попали на обзор перчатки от компании Insurtex. В интернете ошибочно эти перчатки называют фирмы Bristol. Да, у фирмы Bristol есть похожая модель, но это совсем другие перчатки. Компания данных перчаток располагается в Таиланде. Insurtex компания специализируется на производстве термозащитной одежды и средств индивидуальной защиты. Работает она с 2005 года. За столь маленький период компания зарекомендовала себя очень хорошим производителем защитной одежды. А, как вы видите, у меня две пары перчаток. Одна немного обработана кремом, вторая нет. Поэтому цвет может немного отличаться. Один размер М, второй L. Мои фаермастеры размера М. На моей руке они очень хорошо сидят, прям вот как по руке. Эти же М э, размер я на себя не смог одеть. L размер сидит прям сильно-сильно вплотную. Хочется чуть-чуть побольше размер. Эти перчатки изготовлены из очень мягкой высококачественной кожи. Прям, прям вот очень мягкие. Мои перчатки ну, так сжать будет тяжело. Внутри этих перчаток есть прослойка хиппора. Она способствует не пропусканию воды снаружи. Но изнутри она выпускает парки, тем самым не давая потеть рукам. Манжеты изготовлены из кевлара, как это утверждает производитель. Конструктивно перчатки мне очень понравились. Кожа очень мягкая. Гармошки на сгибах это очень правильное решение. На видео будет видно, как они работают. Зацепы на пальцах выполнены очень даже неплохо. Как и во всех новых модных перчатках, есть специальные язычки для одевания. Ну, это прям неотъемлемая часть, которая должна быть везде. С помощью них очень удобно их одевать, натягивать. Все швы выглядят очень качественно. Хорошая прям прошивка, видно невооруженным глазом. Но, на мой взгляд, на ладошке немного не хватает кожи. Как, допустим, это сделано на моих фаермастерах. Кивларовый манжет немножко... Широковат, я бы сказал. Чуть-чуть бы утяжечка была, было бы получше. И э, резинка, которая вставлена в, на кисти, ну, я бы не сказал, что она плотно прилегает в этом месте к руке. Ну, все в сравнении, так сказать. Что касается внутренности данных перчаток, там все примерно как в Бристоле. Не очень аккуратные швы, и нет полной прошивки э, материала внутреннего. Хотя, когда достаешь руку из этих перчаток, подклад остается на месте. Так что с этим не должно никаких проблем. По ощущениям, данные перчатки очень тонкие. Э, как бы холодно в них не было. Э, большие минуса. Но самое главное, если они не будут пропускать воду, э, то и руки сильно на морозе не замерзнут. Мне кажется, это самое главное. Данные перчатки имеют сертификацию EN659. Это такая же сертификация, как и на моих фаермастерах, также и на Бристолях. Значит, сильно хуже они не могут быть. Ну и, конечно, в сравнении с, со штатными крагами, это, конечно, небо и земля. В них банально просто удобнее. Брать в руки инструмент, просто работать. Если еще и за свои 3500 они не будут промокать, то я считаю, это оправданная трата. Ссылку на приобретение данных перчаток я оставлю в описании, если кому-то будет интересно, пройдете по ссылке. Или же вы всегда можете мне написать в инстаграм, там всегда я на связи. Вот такой вот получился небольшой обзор перчаток. Посмотрим, как они себя покажут, конечно, в бою. Кстати, сегодня мы их уже маленько потопили, опускали в воду по манжет. Ну, что нет смысла опускать ниже, потому что манжет все равно тряпичный, это не кожа. Он, конечно же, промокнет. Но перчатки абсолютно сухие, как бы коротковременно, но они, в принципе, выдержали. Поэтому от брызгов так -то точно они защитят хорошо. Хочу немного дополнить еще свой обзор, немного изменить обстановку. В общем, если у вас что-то наподобие на улице, то данные перчатки вам, скорее всего, не подойдут. Если температура воздуха выше 10 градусов, то они вам подойдут. А если как у нас, то это все-таки летний вариант. Если ваш регион Сибирь, Урал или что-то подобное в климатические условия, то выберите все-таки перчатки других производителей, например, Firemaster или Bristol. не работал кончики да да. пальцев? да уже фигово что там? все руки все сильно? да опять подогнул минус 25, да? саша мерзнет мерзнет? она уже остывает перчатки даже здесь не фармастер. Ну, вот такие вот перчатки. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. До встречи. Здесь уже Чуть-чуть влажно 30 секунд Уже влажное. Все Вода Душка вся мокрая 25 секунд защитного убийства Даже на 20. 20.